Кондитерские витрины предназначены для демонстрации продукта именно кондитерских изделий покупателям. Они бывают горизонтальные и вертикальные. Рассмотрим горизонтальные витрины. В кондитерской витрине обычно несколько полок. В этом холодильном объеме на каждой полке свой температурный режим, что позволяет максимально учитывать при продаже изделий температурный режим данного продукта. Также необходимо при выборе горизонтальных кондитерских витрин и вертикальных учитывать свет. Лучше всего использовать колонный цвет в теплом цвете продукт выглядит невыгодно давайте рассмотрим кондитерские витрины вертикального типа кондитерские витрины вертикального типа представляет из себя столб все стороны которые являются прозрачными и одна сторона является дверью освещение витрины очень важно использование светодиодных подсветки позволяет показать товар в очень выгодном цвете Витрины для мороженого используются для хранения и продажи продукта. Сам продукт, мороженое, бывает твердое или мягкое. Твердое мороженое выпускается на фабриках и хранится, и выкладывается при температуре минус 18-22 градуса. Обычно используются морозильные лари с гнутой или прямым стеклом. Если мы рассматриваем витрину для мороженого, то это в основном витрина для мягкого мороженого. Витрина для мягкого мороженого позволяет показать покупателю максимальное количество сортов. Самый выгодный для вас в свете. Холодильная витрина для мягкого мороженого представляет из себя конструкцию, где впереди прозрачное стекло, подсветка, а с другой стороны, со стороны продавца, раздвижные дверцы. В углублении витрины используются гастроемкости с мороженым. Как и в других витринах, витрина с гнутым стеклом более совершенна. В вентилируемых витринах дезерт лучше сохраняется, так как позволяет температуре равномерно распределяться по всем объему.